А как жить-то мы теперь без нее? Как-то справимся. Да, ну, как я думаю, что без нее справлялись, и сейчас справимся. Скучать не будете? С ума сойду. По а Собчаку скучать будете? Нет. Нет. Почему? Дура по-дому. Собчак уехала в Литву? А, ну, как? я об этом не знаю. Вот я вам доложил, вчера убежала. Как жить без нее будем? Не знаю. Да, ну пусть едет. Нет, о чем? А вы скучать что-нибудь? Нет. Да Нет. Пусть едет. едет. Да пускай едет. Туда ей дорога. Вы не горюете, что ли? Нет, конечно, вы что? За кем Зачем? Скучать? А скучать не будет? Да вы знаете, у нас своих лошадей хватает. А как она без березок? Вот, берез... Да, от, от Родины. Вот это вот. Как она выживет? Безумных... Страшную, страшную тайну раскрою. Березки даже в Канаде растут. Черт. Я думаю, выживет как-то. Ну, нет, я думаю, что не будет она скучать по березкам. Ну, она же вроде русский человек, может быть, ей вернуться. Ну, это был ее выбор, если она посчитала, что наша страна и Россия, это не ее родина, так пусть катится и там остается. Если честно, мне без разницы, что она есть, что я ее нет. Как бы мне... Скучать не будете? А? Нет, конечно, кто за ней скучать будет? А, вот это, а как она без, без березок-то сможет? Не знаю, без сможет она. Без без запаха отечества? Нет, конечно, вернется. Она же родное, Россия. Ну, конечно, а кто же сможет без России? Это же родная Россия, как бы. Это же тянет домой. Все равно, где бы ты ни была, дома лучше. Сюш, возвращайся, короче говоря. Не надо ей здесь. Зачем она, предатель нужен тут? А -а -а. Да. Ну, а вы так, по-честному, порицаете или вам все равно? Честно, я их не понимаю. Вот, ну, ну, это значит просто не патриоты люди, вот и все. А порисаете или как-то по понимаете ее поступок? Понимаю, пусть едет. Нет, ну лично для меня, я думаю, да и для народа она не сильно много хорошего сделала, поэтому я думаю, мы все вместе скучать по ней не будем. Вы ждете возвращения ее? Да? Никогда. Ну, уехал и пусть ей там может быть ей лучше, ради бога. А без березок она выживет, вот вдали? А это уже к ней вопрос. Это уже не к нам. Это уже ее проблема, пусть будет. Почему вы так радуетесь? Человек слинялась с родиной. Она же без березок пропадет. Да пусть едет. Пусть едет. Да. А, а кто ее примет сюда? Зачем она тут нужна? Если она уехала, это ее, конечно, право. Почему люди так вот к ней вот, не, вот вообще равнодушно? На твой взгляд. Красивая mm. такая лицо там. А как она влияет на вашу жизнь? Или на мою? Вот и все, вот и отношение такое. Какая популярная была, что она там звездой. Так и сейчас она популярна. Видите, сколько подписчиков у нее в телеге, и в Ютубе? Почему ее так вот люди не воспринимают как за свою? Вот не не сопереживает. Вот ну потому что она сама доказала своим поведением, что она ну, не хочет быть с нами. Зачем такие нам люди? нужны? Ну смысле. Ну я думаю, что да. Ей большое спасибо, точнее даже не ей, а спасибо ее отцу, но не ей. Да, потому что ее отец в свое время для Питера очень много чего сделал.